Покупка Ultima Farming License – первый этап перед началом фарминга токена Ultima. Оплатить лицензию можно с помощью USDT, USDC, Cash Balance или Ultima. В этой инструкции мы продемонстрируем процесс оплаты за USDC. Чтобы купить Ultima Farming License за стейблкоин USDC, войдите в личный кабинет на сайте Ultima Farm. Пролистайте страницу вниз. Увидите доступные для оплаты лицензии на фарминг токенов Ultima. Выберите подходящую вам лицензию и нажмите кнопку покупка. Откроется окно выбора способа оплаты. Выберите USDC. Согласитесь с условиями, отметив чекбокс и нажмите кнопку покупка. В открывшемся окне будет указана сумма в коинах Ultima и адрес кошелька, на который нужно перевести указанную сумму.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 нажав синюю кнопку Activate. Поздравляем! Вы приобрели лицензию на фарминг токена Ultima. Срок действия лицензии составляет один год. Следующий шаг – это оплата Ultima Farming Units. Желаем вам высокого профита и больших достижений!